Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел бокс, а вернее чехол для бокса Орика, где находится твердотельный накопитель NVMe, который сейчас вот находится слева, и два кабеля, там, в зависимости от того, какое у вас подключение применяете: USB Type-C, USB 3.0 и Type-C. Пришло все. Вот в такой вот упаковке, как продемонстрировано здесь стандартная их упаковка такого образца. И внутри находится непосредственно сам. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспрес с кэшбэк-сервисом shops Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Тихо. Все пришло достаточно быстро. В течение двух недель чуть больше. Причем, по-моему, консолидация посылок была вот такой он вот чехол здесь вот хорошо есть хлястик можно карабинчик поставить дальше внутри стандартное уже для них отделение это непосредственно для бокса урика и кабеля все сделано достаточно хорошо отлично сшито данным производителем для того чтобы носить с собой сумки и перекидывать файлы и так далее давайте примерять и судя по всему здесь размещается один кабель, два, ну, тут можно засунуть но это чревато для сетки, может порваться и в таком виде носите и переносите можно второй вариант посмотреть как разместится у нас, второй кабель Где достаточно все плохо залазит, но тоже можно разместить. Вот такой вот чехол для NVME накопителя, а именно бокса, под него который позволяет этот чехол носить с собой.